Здравствуйте, друзья! Меня зовут Кузнецова Оксана. Я вошла в число победителей марафона по достижению цели на Challenge.me и хотела бы поделиться с вами своими впечатлениями. Все началось с того, что за два с лишним месяца до Нового года я стала интересоваться личной эффективностью. На Фейсбуке я увидела рекламу платформы Challenge.me, посмотрела несколько вебинаров и приняла решение участвовать в марафоне по достижению цели за 45 дней. Должна признаться, что у меня были сомнения в целесообразности такого предприятия, но я это сделала. Моей целью было запустить с нуля маленький бизнес в Instagram. По ходу мне пришлось изучить много сопутствующих материалов, таргетированную рекламу. Я... Познакомилась с большим количеством успешных, целеустремленных и просто прекрасных людей. И это повлияло на мое отношение к жизни в целом. Моя цель достигнута. И я хочу поблагодарить Бога, прежде всего, за то, что Он открыл мне этот путь. Хочу поблагодарить организаторов, менторов, коучей и моих друзей, коллег-марафонцев, которые оказывали на протяжении всего пути мощную, профессиональную поддержку. И еще, друзья, хочу сказать, если у вас, если вы потеряли вкус и радость к жизни, если вы готовы к глубокой внутренней работе над собой, или если у вас есть амбициозные цели, но нет поддерживающего окружения, дерзайте! Это изменит вашу жизнь. Поздравляю всех с наступающим Рождеством. Счастливых свершений в Новом году и благополучия.